Что бы ты еще хотел почитать, мой дружочек? Вот еще вот такую же книжку. А, у меня ведь есть еще лучше. Смотри-ка, сделай сам. Ну, все сам да сам. А тут ведь вот. И делай, что не делай. Меня зовут Дмитрий Шилов, мне 40 лет, родом я из Красноярска, два года уже живу в Калининграде. Я видеоблогер с десятилетним стажем. Э -э Эй! Стража! Вот что, ребят, отрубить ему голову. Тунеядец. Ага.